Ну, повторяйте, где? Как... Вот этот чей дом? Вот это дом Саши Семенова. Хованов Алекс... Александр Семенович. Семенович, да. Жена у него Лиза. Дети Колька-Верка Вер... Колька и Вовка. Они уехали в 65-м году в Бухару. Это, наверное, самые первые уехали. Самые первые, наверное, уехали. Вот этот дом. Ну, большой. Хованова С... Семена Степановича, Клавдия Андреевна. Они переехали в 66-м году в Климушино. Угу. Дети, Надежда, Люка, Вера, Ольга, Галя, Вовка, Толька. Галя, только Вовка в Североглинске, а в Надежды нет. Надежды нет. Вот Надежда. Пойдемте, она покажет. Между ними стоял дом Света, своей мамы. Между ними. Вот это Семенович Иванович, Ильич, дом. Вот здесь дом стоял, потому что мы когда еще были маленькие стоял в моей были что ли? Да, твоя жила Где мама. Мама твоя вышла замуж Мичина из этого дома. Тут еще были. А вот у этого дерева я имею в виду, да? Это черемуха да? не было, оно уже выросло. Yeah. Он, он просто, она говорит, они в линии вот так стояли, uh -huh. и здесь стоял варшин. Я он. даже понятия не имею Мы имеем, когда маленькие линии. были, там еще, знаешь, что-то бревнышки какие то были. Uh -huh. А вот здесь, в баня была вот в этом месте, вот, вот как раз под горку. Здесь uh -huh. была туда тропка, мы бегали в Новылок купаться. Это в вот, поля... Поля... туда бегали? Да, да, да. Ну, тут метров 500, наверное. Да, около километра. Уже километр? Так, пойдем, Голинка, искать, что <связывающие> мой дом, <который> бабусь... <связывающие> ну, вот получается, бабусь... корни у участ... тебя совсем за корни, да. вот откуда Ну я-то родилась в я считаю, что я Митинская а, Митинская. У меня 5 лет оттуда увезли. -а -а. мил... мил... стоял... Вот до этой березы стоял дом Валентины Дмитриевны Ховановой, Саша... Саша Валич Дети не любят, когда его так зовут, но это же не ругательное Их просто различали, один был мамич, другой был Валич мамам звали, так как у них хочется, и ну, да. отчества одинаково говорят были. Вот там был их дом, здесь стоял дом Ховановой и Вот дали Степановны папа с этого дома. Вот развалины графские, это Анна Митрохиной дом. Она жила с дочерью Катериной и внучка Ленка была. У нее еще в Примушино у нас жила тетя Нина Чучва, у реки жили, дочка ее только у них. Пришел в 62-м году, наверное, в 60-каком-то году. Служил шучу, на Кубе. Он приехал. С они жили, Чучева. Они жили да? Вот а да? А тетя Нина-то, тетя Катя-то, сестра. Да. тут, да? Да. За, за Митрохиным, Анной Митрохиной домом был дом наш. Жил дедушка. Я сейчас туда не пойду, потому что там тоже ничего не сказалось. Мы передок под... продали До 91 Первого. Вот отсюда... И у нас там оставалась зимняя избушка и двор, наверное. Вот, ну, у меня дедушка Тепляков Данил ну, Матвеевич. Вот, сам это больше, вот остался, наверное, вот этот Я дом. Люблю, ну, что... как Ой. бы и, и да? дом, и, и зимник, и хлеб остался. Да, а у него была там дальше зимняя избушка. Вот они, я еще помню, ту избу они жили, а потом этот дом он построил. Ах нет, а вот так-то ведь, по идее, Построить, это вот, построил, вот этот ломало, зимник -то, жили. Зимник-то, наверное, ведь вот этот, да или нет? середине, Сразу зимник. же за избой или нет? Нет, у них был на той стороне а, зимник. А, на той стороне И окна стояли, были в поле. У а -а -а. них между ними хлеб. Он просто эту избу пристроил сюда, чтобы эта изба... И вот там даже была видна дорога, когда еду по дороге а -а -а. между бань. За нашим домом был дом... А у Ферова Андрея, очень я не помню, Таиси Михайловна, а, вашего вот папы и сестра. А Они его... жили. Я всегда этом... какие-то холмы видела. Вот, вот это, поле, вот, это поле есть. Вот, вот... вот У Таисии Михайловны было двое детей. У Андрея двое сыновей. Они стали жить вместе. У него жена умерла. А вот муж у Таисии я не знаю, как говорится. И у них еще четверо детей было в уже... сколько, сколько на... маленький, маленький домик, домик да. это, наверное, был Ан... Таисия, Таисия Михайловна это, жила Таисия... с двумя детьми, дочерьми жила, у нее был маленький домик, mm. а, это, а это дом Андрея, mm. это был Андрея, вот, у него декабль? жена умерла, а Таисия Михайловна жила в маленьком домике с двумя детьми, Анисия и... И, и, и Маруська <косвязывая> в Соговорах, Маленький домик, это я, я у мамы сегодня узнала, вчера узнала. Вот был маленький домик, был маленький дом. Там было, эти, стояли зерно сушили, такие, знаете, домики-то. Вины? А вины? А вины было, и был какой-то склад, типа, сельхозтехнику хранили. Вот за Сенкиным домом там было поле, большое, большое Но поле. оно и сейчас Все... есть. Да, есть. Там была по нему тропка, и ходили на подвидное. Так сейчас у -у -у. дорога туда, сейчас идет... А сейчас нет не восемьдесят восемьдесят шестом году у Семки дом то еще был нормальный да он был нормальный да нормальный две кисины только да. съехала а и у, то, у Анны Митрохиной дом был везде, вообще везде, целый мы с него заходили, читали старше, старые газеты на на, на, стенках. на стенках здесь что -то, прямо вот рядом с домом дом стоял прямо вот, они так в линии стояли но сказала почти, что наверное, Гали Валентиновна везде из везде. Самары Гранька вот изар твоя слиться, mm -hmm. из Андреева дома, дочка mm -hmm. его. Она сказала, что этот дом сгорел. И что Дуня с Мишкой, вот твои бабушка и дедушка перебрались, mm -hmm. ну, я не знаю, почему Дуня Костиной. Не... В Верховье, mm -hmm. Ой, в, смысле, да? в да? Карповскую. Да, Потому что да, они жили в Передне. А вот это, я, я не знаю, Гранька может что-то путает. Она, путает. Она, наверное, так сказала. А Она Карпуская, говорит, дом сгорел. Следующее, мы едем в Карповскую. А, в Карповскую. Это Федосовская. Да? Вместе все как бы а, а, называется мы в Верховье. Ага. А, это самое. На самом деле, это, это как Там горка, а, а здесь холм. Да. Ну я вот здесь, например, у бабушки выросла, но там видео у меня написано. В, в документе, что я там родилась. Я, родилась я думаю, что он ну, не сгорел. Он, так, он я наверное, я очень плохой. Был. Может, мы его, его, просто потом распилили на дрова, да и все. Не знаю. Не знаю. Ну, я я так, знаю, что, думала, что вот тут да. были еще как-то знаете, пожар внизу пожар вот так Пожары были. Мне вот, например, нравится я, наша я, экскурсия. Я, например... Познавай, <с up> не нравится? Нравится. Замечательно, что я за воду заехал. Потому что, вот когда мы я говорю, бабушка, почему у вас нет речки? Купаться надо бегать. Вот так далеко. Залетело. Она говорит... два назад деда бы сюда свозить. Он-то бы точно все бы рассказал. Но он, Виталия, показал место. Виталий ему карту, видно, с этого коптера показывал, нет, нет. он прямо ткнул, вот здесь, говорит. Он сказал, что эта деревня построена, у них деревня была еще выше, Верховье, ее звали Верховье. Там была горка, а это Верховье. Где-то там, за большим полем, эта деревня была. Бабушка сказала, что как она сгорела, они переехали сюда. Вот поэтому ведь у них харикаты а -а -а. чтобы они сюда переехали. А -а -а -а. Вот, Здесь, потому, да. И да? да? стали да. на горевом месте отстраивался. Да, да. да? да. Раньше поверие было. Он, он один дом и стоит. А вот там через дорогу была конюшня. Где была конюшня? Вот там. Да. Поехали, да. давайте, это они уже тоже а сварились. Голова просто видео.